Здравствуйте. Меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости «Новая квартира в город Саратов». Работаем с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать об одной такой распространенной ошибке, которая бытует, к сожалению, среди людей. По этой ошибке могут дать кредит ни наемному работнику, ни ипотечнику, который работает. Она очень банальная, скажем, же, например, как специалиста, смешна, но, к сожалению, люди почему-то наивно верят в эту легенду. Существует легенда, что если у вас возник долг, ну перед банком или еще где-то, соответственно, прошло три года, то про вас забудут, не забудут. Вас внесут в черный список кредитных историй. Соответственно, в этом списке банк просто достанет, откроет, посмотрит по кредитной истории, что вот у вас запрос, вот она черная история, вот, так сказать, вы не погасили долг. Для банка нет ничего хуже, чем непогашенный кредит. То есть это, понимаете, как бы стоп-фактор сразу, который говорит, что этот человек платить не хочет, не будет и не не желает вот поэтому если вы хотите получить кредит то займитесь наведением своей порядок кредитной истории займитесь от того что погасите все свои долги вот если вы не понимаете как это сделать обращайтесь к нам записывайтесь на консультацию у нас в офисе мы подскажем как это сделать либо по WhatsApp или Viber который будет указано под видео потому что без погашения своих долгов ну, двигаться дальше невозможно вот. Надеюсь, вам это было видео полезно, поэтому буду очень благодарен, если вы поставите лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик под видео, чтобы как новое видео выйдет у меня на канале, вы об этом узнали. Вот. Если какие-то есть еще дополнительные там вопросы, можете их задавать. Спасибо за внимание, до свидания.